Мы берем круглую цифру. Небольшой бюджет, это маленький бюджет, сразу скажу. Это скорее маленький, чем нормальный бюджет. 10 тысяч рублей. Давайте в отчетный период, не знаю, в неделю. Ну, в месяц-то мало. Но ну, давайте в месяц, бог с ним. 10 тысяч рублей в месяц тратите на, допустим, пусть это будет поиск в Яндексе, или там Яндекс.РСЯ, неважно. Средняя цена клика, при которой вы можете торговаться. Работая правильно, настроив все правильно, вы можете в среднем по 10 рублей клик получать переходы на сайт. Москва нет, сразу скажу, Москва минимум 20, Питер 15, но можно работать, допустим, на РСЯ, о том же, при 10 рублей, даже дешевле, на РСЯ там люди по 6 рублей торгуются, в Краснодаре, к примеру. 10 рублей. Мы говорим сейчас в среднем, в общем, по России, мы усредняем. Где-то сильно дешевле, где-то сильно дороже. Но 10 тысяч рублей бюджет, 10 рублей клик, получаете 1000 кликов. На ваш сайт. Тысяча кликов. Дальше. Конверсия сайт сайта. Штука конверсии. Это доля людей, которые на сайт зашли. Ну, люди на сайт зашли. Из них доля людей оставляет заявки. То есть звонит вам, пишет вам или оставляет, ваш, оставляет номер телефона вам. В среднем 2%. Конверсия. 2%. Соответственно, из 1000 кликов вы получаете 20 заявок. Дида, да, что уже мало, мы говорим от 30 до 50, то есть вам придется чуть больше потратить. Дальше, мы берем, что, ну, сразу, сразу считаем, 20 заявок при бюджете в 10 тысяч рублей, одна заявка, один лит находится в 500 рублей. В среднем вы тратите на один контакт, на одну заявку 500 рублей. Дальше, конверсия в продажу, она сильно разница, конечно же, вот сейчас спрашивали в чате, сколько, сколько продаете. Мы берем сейчас с вами среднюю, прям среднюю по больнице, потому что есть звезды, которые продают очень много, есть новички, которые продают очень мало, но средний объем, на который очень быстро выйти при наличии системы, при наличии скриптов правильных, при наличии улажных возражения, даже новичок выходит на продажу, ну, продать одному из десяти не составляет труда. Просто если вы приятный человек, у вас есть большой входящий поток. Одному из десяти продать нет сложности. Знаете рынок хотя бы чуть-чуть, знаете ваши объекты, показывайте, все, один из десяти докупит, да? 10% у вас конверсия в продажу, соответственно из 20 заявок получаете 2 сделки. Две сделки при бюджете 10 тысяч рублей в среднем вам ходится 5 тысяч рублей один клиент. То есть ваши средние расходы на одного клиента через эти каналы 5 тысяч рублей. На самом деле от 5 там до, ну у нас допустим 7 тысяч получается. 7 но мы покупаем весь трафик, мы крутимся и днем, и ночью, мы крутимся по всей России. Мы покупаем заявки по 600 рублей, по 1200 рублей, потому что и то, и то нам выгодно. Нам нужно еще больше заявок. Мы делаем 800 в маленьком городе. Ну, мы покупаем все возможные источники. когда же <клёх> речь идет о 150 заявках, тем более, если это крупный город, вам не нужно. Вы берете самый эффективный, самый дешевый канал, и а с него получаете заявки. Понимаете, да? Поэтому может гулять, но в среднем вот 5-7 тысяч рублей по России. Обходится вам один клиент. Комиссия у себя, например, каждую сами знаете. Но хочу сразу добавить, по поводу комиссии. Если вы сейчас привыкли, что у вас средняя комиссия, допустим, на вашем опыте, там, не знаю, 50 тысяч рублей, это не значит, что она такая всегда и у всех. Опять же, обращаемся к статистике, да? У вас просто может быть недостаточный объем заявок, вы продаете всем подряд. Когда у вас изобилие по заявкам, вы продаете только тем, кто готов покупать, там, хорошее жилье, допустим. Ну, вы можете выбирать. Когда у вас дефицит заявок, вы, конечно же, продаете, ну, как правило, вообще на, на экономию ориентируйтесь. Чем дешевле, тем предложу, тем точно купят. Люди бы уже купил что-нибудь. Поэтому средний чек еще можно поднимать. Это вам хорошая новость. Это будет следующий блок про продажи. Возможно, дальше эту тему затронет. Ну, вот например на экономика. Москва сразу заявку поднимаете там от... Короче, в среднем получается 500-600 рублей по России заявка стоит. Москва около 2000. Питер Тысячу, тысячу В Питере у меня удавалось сделать заявку за пятьсот рублей. Мы вот, у нас был VIP ВИП, на, на, на ВИП-тарифе, э, ребята с агентством недвижимости, мы им сделали шестьсот заявок в месяц за пятьсот рублей. Ну, но я не могу вообще такой результат, в среднем по, я вижу, что студенты делают вот такой объем, тысяча, 1500 рублей заявка, Москва около двух Россия сильно разбегается, на самом деле у нас здесь даже, есть даже кейс, где парень по 76 рублей сейчас он заявки делает в Абакане. 76, но это скорее исключение, мы ориентируемся, чтобы не было обмана ожиданий, да, вот ты говорил мне, люди по 85 рублей заявки делают, да делают разную цену, и по 100 и по 200 рублей делают, я вам чтобы, чтобы вы были уверены, что вот как минимум, ну, максимум столько, да, 500-600, если у вас все правильно настроено.